друзья привет вы на канале самовар и сегодня я в своем видео расскажу вам как отключить мелодию при запуске windows 11 обратите внимание что у меня звук отключен вот. чтобы полностью отключить мелодию делаем следующее нажимаем правой кнопкой мыши на пуск заходим в параметры далее мы выбираем персонализация После переходим в «Темы» и у нас с вами отображается э, сверху вот фон, звуки, цвет, курсор мыши. Переходим в «Звуки» и снимаем галочку «Проигрывать мелодию запуск Windows». Вот она. Нажимаем «Применить», «Ок» и перезагружаемся. После этого у нас э, мелодия при запуске Windows 11 не проигрывается. Друзья, если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забываем писать комментарий. До встречи!